И вот так прям сразу молниеносно. Спасибо Олегу за подписочку на Twitch. Ну, собственно, вот на ваших экранах Counter-Strike, в ваших э, динамиках, я э, продолжаем э, наблюдать за Counter-Strike турнирным и не очень. Но сегодня у нас именно турнирная игра. Это турнир от э, Калашникова и групповой этап, в рамках которого ребята разыгрывают между собой очки этого самого группового этапа за выход из группы. Корестиночка! Э, даблкил и ответный даблкил от команды Royal Flash. Кстати говоря, очень достаточно быстро прилетает. Очень. Я прям не ожидал. Не ожидал, но тем не менее. Три игрока атаки против двух игроков обороны И установленная бомба Здесь немножко ХС-машин потерялся И потерялись, причем, кстати, надо признать Капитально сейчас ребята из команд Да ладно! Ха -ха! Вот это да Хотелось мне сказать, что потерялись ребята из команды Uh, Line 7, но все потерялись, кроме, конечно же, Pure Pleasure. Этот человек сделал даблкил в пистолетном раунде, защитив бомбу и принес победу в пистолетном раунде. Всем, кто вновь присоединяется на трансляцию, привет и хорошего настроения, как я уже говорил. Ну, а я предлагаю познакомиться с коллективами. Royal Flash Оборона это Show Strange 228, Некротик Грип, и Туркин Блади Липс и Сакура прост Ух ты. Хороший хочотик. Хороший хочотик номер два. Но снова. Снова pure pleasure. Делает даблкилл, Но на этот раз э, Сакура дает разменный минус. И теперь игроков атаки меньше. Немножечко меньше, пока что не так уж сильно это ощутимо Кристиночка забирает три Туркина Сразу десантом забирает э, Сакуру и Бладилипс Кровавые губки э, Дигл и 9 хп по губкам, видимо, уже настучали Поэтому, собственно, они и кровавые э, Как результат 2-0, дамы и господа И коллектив, конечно же, Лайн 7, Атака Это Кристиночка, Этернал Сол, Киса, ХС машины и Пьер Плэжер ну и собственно говоря не забывайте Дорогие друзья делать ставочки Где? Правильно, в букмекерской Компании One Win По ссылочке, которую вы можете найти В описании или в закрепленном сообщении на ютубчике Немножко чуть-чуть, прям капелька какой-то рекламки, но куда же без Этого в нашем современном мире Диглы и Юспик у коллектива Royal Flash Деньгами разумеется ввиду счета Ничего хорошего произойти не может Зато вот у команды Lion7 все Весьма и весьма складно получается, Синочка и ХС машин делают по фрагу, убив Некротика и Ритуркина. Ну а следом... Ох ты, а вот это следом уже и неожиданности подъезжают. Однако неожиданность подъехала... Ну, в общем, ладно, ничего неожиданного, честно уж так сказать. А, глупо надеяться на то, что оборона, даже пусть это и сильная команда, такая как Royal Flash... Выиграют диглбай против команды Lion7 Ну, типа вот сейчас уже можно надеяться И какие-то неожиданности вполне себе можно сейчас заметить Ну, я надеюсь, во всяком случае Да, начало у Royal Clash было не такое уж и хорошее Но перспективы, перспективы, черт возьми Они остаются, потому что есть эмочки Правда, не у всех Стрэндж почему-то с диглом, некротик тоже. Ребята, видимо, подскинули денег своим тиммейтам на девайсы, иначе у меня нет никакого логического объяснения тому, что происходит. Ритуркин забирает хайс машины, и следом начинается выход на точку Б. Отличный хэдшот от Кристиночки. Сакура погибает. Сакура Фрост 1337. Просто шикарный никнейм. Удается увернуться от вражеского дыма шоу стренджу ну и, естественно, а что это такое? А что это такое? Ха-ха, Eternal Soul! Почему он так долго за ним бежал? Почему игрок обороны как будто бы смотрел на него, но не видел? Что ж, бомба установлена, Ретуркин на ретейке, как бы это забавно не звучало, остается один, и его выбивает со спины зайдящий, зайдящий Нет же, наверное, такого слова, зайдящий Со спины заходящий, скорее, Eternal Soul, и счет в матч становится 4-0 кстати, дорогие друзья, голосовалочка ВКонтакте э, все-таки закончилась И по опросу победила команда Royal Flash э, с теми самыми 57% от опрошенных Против 43% у команды Lion7 Но пока, как вы видите, счет демонстрирует нам то, что чат снова может ошибиться Даблкил от Кристиночки Размены, кстати, исправно поступают Не кротик гриб, дабл даблкил на третьего, да, все-таки хватило Да ладно, вот это развалил Просто 1-3-3-7 уничтожитель Вот кому нужно было 1-3-3-7 В никнейм ставить, блестящий То ли эйс, то ли минус, сколько я Сбился вообще нахрен со счету Сколько этот человек настрелял киллов По-моему 4, давайте посмотрим ну, 5 киллов у него есть, но один он уже вполне возможно успевал когда-то сделать. Ладно, это не важно. А, важен итог. А итог, конечно, очень и очень крутой. Очень здоровские фраги а, прилетели сейчас от игрока обороны. Ну и следом, кстати, Line 7 снова не оставляет попыток зайти на точку А. Но где гранаты, спрашивается Где гранаты? ХС-машина, Кристиночка, по минусу И гранат, как оказывается-то, в общем, не так уж сильно и нужны Ну да, вот сейчас уже начинается раскидка, когда точка занята Но ведь ее можно было и не занять, не будем этого забывать На мой взгляд, конечно, выходить без гранат Это приблизительно самоубийство Но в этот раз, как вы видите, команде Line 7 все-таки повезло 3 в четыре не самая плохая ситуация для коллектива Royal Flash. Сейчас дымы покинут этот сервер и начнется стрельба. И после этой стрельбы загибает... Сакура следом Владиливс. Дабл кил. Третий минус от Шоу Стрэндж Кристиночка в соло, 21 хп. Задача не позволить раздефать бомбу и попадание в голову. Просто чудовищное попадание в голову. Жесточайший бэд-бит, я бы даже сказал, дамы и господа, для коллектива Royal Flash. Потому что эта пуля могла вылететь по факту куда угодно, но вылетела и попала именно в голову игрока обороны, что и поставило точку в этом раунде. К слову сказать, э э э голосование, да? <клышления> голосование э, в чате на ютубе также, естественно, проходит. На данный момент э в голосовалке выигрывает команда Line 7 со счетом 67.33. Неожиданно. Неожиданно, потому что в группе ВКонтакте голоса распределились совсем-совсем иначе. Киса и Pure Pleasure... Pure делает минус. Кисе пока что еще не удается. Кис 666, между прочим. Не просто Киса, видимо, адская КТ. Минус от Eternal Soul. Дабл килл и Некротик с гриппом uh, вместе с Блади Липсом остаются вдвоем. Спасибо большое, Mighty90, за подписочку на Твиче. Некротик грипп. Отличный минус. И Кристиночка, ну, Кристиночка просто сегодня явно не хочет сдаваться без бою, как говорится. И счет в матч становится 6-1. Ну, крышесносная атака у команды Line7, Royal Flash не чувствует себя, как мне кажется, в своей тарелке Явно у ребят э, траблы, не за что, тут привычнее А, это тот самый Майти, который из ютуба, понял Ну что ж, именно для этого у меня и есть вторая площадка, как, такая как Twitch Кому удобно, тот там и может смотреть, специально для этого я и вещаю Везде. Раньше еще и Good Game был, и ВК, но не востребованы данные платформы у ребят, поэтому оставил только Twitch и YouTube. Снова занятие точки А, ну и как бы с Force buy, который был у команды Royal Flash. Ой-ой-ой, какая неловкая ситуация это для Кристиночки. Патроны заканчиваются вот прям э, лицом к лицу с Ретуркином стоя. Некротик Грипп, э, единственный, наверное, из команды Royal Flash, кто сейчас спас... Хотел я сказать, кто способен сейчас вырубить двух оппонентов Но один прыжок, в общем-то, решил абсолютно все 7-1 в пользу коллектива Lion7. Да, дорогие друзья, я, как обычно же, должен был, наверное, рассказать вам про программу, краткую программу на сегодня. И на сегодня только один матч. Я не знаю, будут ли еще матчи какие-то группового этапа с этого турнира. Хотелось бы посмотреть, но, сами понимаете, все зависит от того, насколько люди э, хотят заказывать э, комментирование своих матчей. Ну, собственно, опять какая-то жесть Ух ты, какая-то жесть не, не то слово, какая-то жесть Отличный фидшот от Некротика Но, к сожалению, его тиммейты не совсем пытаются ему помочь Ну и как следствие, как вы видите, очередной раунд А вместе с этим раундом уже первая половина упущена для коллектива Royal Flash 8-1 Ну, сложно верить в какой-то камбэк Когда вы видите команду, достаточно сильную команду Проигрывающую в сильной стороне это, в принципе, является показателем того, что шанс на камбэк, он по-прежнему сохраняется, но с каждым раундом становится все более призрачным. Блади Липс ставит хэдшот Кристиночки. Кристиночка без минуса, кстати, не погибает. Здесь промах от Шоу Стрэндж. Печально. Печально, что два выстрела и два промаха. Сейчас можно было сделать аж кучу фрагов. Попадание в хайс машин все-таки есть. Но размены минус от Eternal Soul. Некротик остается под коннектором против двух оппонентов, которые в данный момент еще, кстати, не зарядили бомбу. Но вот теперь уже успели это сделать. И куда-то постоянно нас покидает один из игроков команды Royal Flash. Бесконечные реконекты. Непонятно для чего. Статистика ведь все равно никуда не обнуляется. Ну, вылетел и не вернулся Pure Pleasure без шансов ставит хедшот И это 8, простите, 9, 1 в пользу коллектива Lions 7 Очень печально видеть, что команда Royal Flash так плохо выступает Есть, конечно, небольшая инсайдерская информация У команды Royal Flash далеко не основной состав выступает в этой встрече и объективности ради я должен был, конечно же, об этом сказать, потому как у многих возникнет вопрос. Почему команда Royal Flash так плохо играет против Line 7? Типа, Line 7 очень сильные стали или как? На самом деле, Line 7, безусловно, спрогрессировали с момента, когда я впервые увидел их в рамках хоть какого-либо турнира. Да, прогресс виден, прогресс есть, и это круто. Но Royal Flash выставили не основной состав, ввиду того, что на этот матч у них не было, к сожалению, возможности поставить свой основной костяк команды с которым они, безусловно, раньше разносили не один турнир и конкурировали очень долгое время, если кто-то помнит, с командой Time Factor. За право называться, наверное, сильнейшей командой ВК. Позже у Royal Flash началась черная полоса с составами, и здесь на горизонте появились ребята из команды Hyrat Killer, которые, безусловно, на тот момент были едва ли не на пике своей формы, и сменили, так скажем, на этой позиции команду Royal Flash Но, тем не менее, команду Time Factor так и не удалось одолеть И ребята, по сути, ушли из Counter-Strike непобежденными вот такая вот небольшая вам историческая справочка, дорогие друзья, о том, что творится в рамках Counter-Strike, соревновательного и несоревновательного. Эдхарт-Минус бегает впервые, тут смотрю Турик. Это бегают ребята из, я не знаю, честно сказать, какие у них скилл-группы. Мне неизвестно, потому что обычно, если матч когда-то уже был сыгран, я прошу не скидывать мне битву, а скидывать только демку Потому что сложно скачать демку с битвой, не глянув на счет Иногда я для этого прошу э, свою жену этим заниматься, ну, типа, скачивай мне демки, чтобы я не видел счет а, Но конкретно этот матч был скинут демкой, то есть, увы, я не знаю не знаю абсолютно ничего по скилл-группам игроков Но я так думаю, наверное, от М плюсов до хард-минусов, скорее всего В результате выход снова на точку А. Ну, полюбилась эта точка ребятам из команды Lion7. Бладилип сделает уже второй минус, а вот он и третий подъезжает, да еще и какой роскошный. И последний фраг достается Сакуре. Вот это раздали, ребята. 9-2. Пауза, в общем-то, пошла в какой-то степени на пользу, но только в какой-то степени. Пятый игрок у команды Royal Flash так и не вернулся, а пауза бралась именно из-за этого. То есть, не думайте, это не пауза для того, чтобы просто что-то там где-то порешать Типа, вот так сейчас мы будем обороняться Нет, пауза взяла э, взята Простите, дорогие друзья Пауза взята из-за того, что Просто нет пятого и Royal Flash Пытались его дождаться, но он, кстати, по-прежнему Так и не вернулся Некротик Грипп забирает хайс-машину, а Киса тем временем, находясь на меду, забирает Сакуру и выход на Б, который, в общем-то, останавливать уже по факту практически никому, потому что точка Б пустует, ну, за исключением, конечно, позиции у Ритуркина. но позиция такая себе и реализовать ее в результате не получается, даблкил от Pure Pleasure... Точка Б падает, бомба установлена и падает бот Форест, за которого, я даже не знаю, успел ли вообще кто-то из игроков команды Royal Flash зайти 10-12, дорогие друзья, Лайн 7 просто уничтожают своих соперников И, между прочим, до конца первой половины осталось совсем недолго, 12 раундов позади В данный момент начался 13-й раунд, на котором, кстати, у команды Royal Flash снова нет денег Похоже, что да, после просмотра Марго и Бомжей Ну, конечно, разумеется, да Марго и... ну, там даже как бы говорить просто не о чем Конечно, это абсолютно разные уровни команд Даблкил от Кристиночки, трипл, простите, килот от Кристиночки И минус два от Влади и Некротика заканчиваются патроны Ну, Кристина, видимо, забыла, что она не с пулеметом в данный момент находится И в калаше их, в общем-то, всего тридцать Этернал Соул меняет ее на позиции Забирает Некротика, Блади ответный минус И ситуация 2 в 1. Хайен, ну, на 7 хп это прям очень, конечно, слабенько, но Pure Pleasure, тем не менее, лобовую перестрелку с Блади Липсом выигрывает и приносит 11 раунд своей команде вместе, в общем-то, с Кристиночкой, которая сделала, напоминаю, трипл килл в предыдущем раунде. 11-2 и прям вот с каждым раундом шансы на победу коллектив Royal Flash дают на глазах, и скорость полета команды вниз... Но она просто ужасна на самом деле Вот вы знаете, как, например, какая-нибудь ламба может разгоняться по прямой Вот приблизительно с такой же скоростью сейчас Royal Flash летят к поражению И потери очков группового этапа а Бата забирает кто-то, я даже не успел понять, кто его свистнул, но это, суть по всему, да, Бладилипс вместе с Сакурой они остались в вдвоем. Ни единого минуса до сих пор еще не сделали ребята из команды Royal Flash, и даже сейчас, казалось бы, ну, зачитай и сервер эту пулю с АВП, но нет, даже в этот раз пуля улетела куда-то мимо. Последний раунд первой половины, абсолютно ничего не значащий ни для одного коллектива, так или иначе... 12-3, 13-2 полностью устраивает команду Line 7 Первая половина максимально профитная Ну а у команды Royal Flash Что два раунда за оборону Что один раунд э, Что, простите, три раунда за оборону Так или... Корост. Бот со скаута казнил <с.> <с.> Блин, как я мог пропустить этот момент? Господи, боже мой, жаль Жаль, что этот момент не попал в экран Этернал Саур и Пьюр Плэжер остаются вдвоем. Ну, давайте смотреть. Пьюр Плэжер, кстати говоря, забирает Фореста. Непонятно вообще, зачем, как и почему Бладилипс, взявший Форста, пошел отдаваться в яму. Для меня это загадка. Ретуркин забирает оппонента, но следом отдается и он, и еще и его тиммейт. И теперь ситуация один в один, дамы и господа, и Пьюр Плэжер, оставшись один в четыре, вытаскивает эту... Очень и очень непростую ситуацию, но теперь это уже просто сверх давление на команду Royal Flash. Такое уже просто не комбечится, потому что морально волевых не хватит такое выиграть. Объективно, абсолютно объективно. Если вы в вчетвером не смогли выиграть раунд против одного оппонента, ну, на что вы можете еще надеяться. Черт возьми, я так рад на самом деле, что сегодня наконец-то не падает трансляция. Фу -фу -фу. Боюсь сглазить, но это настолько здорово. Ну что, прием выхода на точку Б, Дабл Даблкил от Pure Pleasure, размены от Ритуркина, Ну и понеслась, как говорится, матча, простите. Меня по трубам Грубое, конечно, сравнение, но ритуркин делает еще один минус, а может быть КС на этом и не закончится Киса попадает в голову ритуркину И у нас 2 в 3 Уже 2 в 2 благодаря фрагу от Некротика И выход как результат Все-таки на точку А Здесь э, свапается, кстати говоря, Глок на Юсп Что, естественно, безусловно Очень хорошее решение и самое главное Правильное, потому что этот Юсп Как раз-таки минусы принес Киса ну, это, конечно, прям <смех> наглость, наглость второй части, обычно я говорю в такие ситуации, но, блин, камон, серьезно можно было надеяться на то, что они не выйдут чекать целых 10 секунд и позволят раздефать бомбу, но, по-моему, все-таки очевидно, что нет. Так или иначе, дорогие друзья, Royal Flash начинают свой путь к камбэку И, в принципе, камбэкать можно, учитывая факт того, что Lion7 э, в данный момент будут какое-то время находиться э, без деньжат Дестроит, приветствую, да, узнал, я помню твой никнейм Ух ты, что-то непонятное сейчас произошло на точке А Как-то непонятно, но не так уж и идеально разменялись Royal Flash. При выходе на точку Да, бомба поставлена И ситуация, безусловно, технически выигранная Киса на подобранном калаше Да ладно! Один в один Но вот до таких острых ситуаций, конечно, допускать все-таки не следует Но у Киса, скорее всего, нет армора И позиция Влади Липс, естественно, приведет к победе Ну, а по-другому, в принципе, быть и не могло 13-4 но я хочу обратить ваше внимание, дорогие друзья. Это раунд, в котором Lion7 играли только лишь с пистолетами. Сейчас еще один такой же раунд будет проводиться у Львов. И, блин, ну они даже на пистиках смогли неплохую такую борьбу сейчас навязать. Вывезли до ситуации один в один. Но это прям очень-очень слабенько на самом деле, когда девайсы против пистолетов еле-еле один в один везут. Ну что, Сакура, выход, какой хороший хэдшот, правда, только тиммейты Сакуры не могут так же качественно выйти, но трипл килл игроку атаки все-таки оформить удается, Eternal Soul э, выходил в поджим, и где-то там вдалеке, в спине он находился у своих соперников, ну и теперь выйти с ямы ему предстоит на трех оппонентов, может здесь, конечно, и получится подобрать девайс, но, как вы видите, да, совсем нет. Совсем не получается добраться до девайса, тут только голова высунулась из ямы, и просто моментально в эту черешенку красивую прилетает пуля 13-5, и вот сейчас уже стоит чего-то ждать интересного от команды Line 7, постольку, поскольку можно ждать полноценные девайсы, хотя я вижу, что девайсы не совсем-то уж и полноценные Ну, как минимум, одни дефьюз-киты на команду, говорят на самом-то деле о многом Этернал Соул вот не обладал, кстати, девайсом и лишился жизни в перестрелке с Ретуркином, но благо Киса успела дать размены. Разменный минус, кстати, прилетел, насколько я понимаю, с коннектора, ну и за девайсом, судя по всему, бежал ХС-машин, но немножко не добежал. Снова Сакура Фрост, выход с ковров, минус Киса, 2 в 4, ну, прям очень сложно будет подобное выбить. Пьор Плэжер погибает, и Кристиночка остается тащить в соло и не вытаскивает, дорогие друзья. 13.6, вот вам, пожалуйста, полноценные девайсы, да? Казалось бы... Я не понимаю, почему на таком... Хорошем турнире, прекрасным комментатору, мало зрителей. Ну, Destroyed. Такое бывает. Это все-таки Counter-Strike 1.6. Аудитория данной игры с каждым днем становится все-таки все меньше и меньше. Ну, и типа... Ну, и типа как-то так. Не знаю, может быть, это и несправедливость. но ну, для кого-то, наверное, объективно это правильно. Бу будем считать так, что я доволен тем, что у меня есть свои зрители, которые... Любят приходить ко мне на трансляции, мы всегда общаемся, смотрим за КСиком и, и радуемся жизни. Вот приблизительно на такой ноте радостный заканчивается раунд для коллектива Lion7, ведь они взяли диглы, боже мой. Я не верил в то, что они сейчас возьмут пистолеты, поэтому отвлекся на чат. <laughs> и, и в очередной раз команды показали мне, что Counter-Strike максимально нелинейная игра, и угадать, выиграют ребята с пистолетами, не выиграют, просто в принципе иногда бывает невозможно. 1.6 уже не так интересно, привет всем, приветствую, Володя, да, я согласен, 1.6 потихонечку уходит, ну и согласен, конечно же, с Майти, потому что Майти э, очень хорошую фразу скинул, что скилл у команд немножечко не тот, да, хотелось бы всем смотреть на профессионалов. И, конечно же, лавэ решает много. естественно Чтобы привлечь максимально скилловые команды, нужны призовые фонды, огромные И тогда будут люди, да, но, увы, увы, ах 15-6, Экономически от Royal Flash пролетел в трубу Ну, он, правда, был не совсем экономический Но, тем не менее, в трубу он пролететь умудрился Я зашел, глянул, сколько зрителей, думал, 2К+, ну, вот, видишь, как бывает Увы а мне интересно, 1.6, жаль, только опоздал. Ну, ничего страшного, если что, завтра в 18.00 по московскому времени снова будет Counter-Strike 1.6, но завтра будет уже 2 Best of 1 матч, поэтому карт будет чуть-чуть больше, чем сегодня. Но, к слову сказать, Royal Flash снова пытается выйти на точку А с достаточно привычных для них позиций, Удается, кстати, закрыть хайс машину но Ретуркин хотелось бы хотелось бы мне честно говорю хотелось бы увидеть от него хедшот и понадеяться все-таки на то что команда royal flash попытаются побороться еще за очки группового этапа но к несчастью сами вы дорогие друзья все видели ретуркин как не пытался но его не хватило на такой вот нотке заканчивается этот матч Лайн 7 забирают очки группового этапа становится ближе к выходу из группы а коллектив royal flash автоматически теряют шансы на выход из группы но не все я думаю там э, будут еще так скажем э, матчи которые они могут выиграть и выйти из группы в общем но ну, как я уже говорил этот турнир я из виду потерял